Медиагруппа Авангард представляет 7 и 8 декабря. Москва. СОКФорум 2021. Не пропустите главное событие отрасли о центрах мониторинга и противодействии кибератакам. Подробности на сайте сокдесфорум.ру Добрый день, уважаемые коллеги. Снова в студии с вами Алексей Лукацкий. У нас свежевыжатый подкаст, приуроченный к грядущему СОКфоруму, который пройдет 7-8 декабря в Москве. И у меня в гостях Андрей Дугин, начальник отдела обеспечения информационной безопасности в компании МТС. Приветствую, Андрей. Приветствую, Алексей, приветствую, коллеги. Андрей, мы сегодня говорим про соки, и мне хотелось бы задать тебе ряд вопросов относительно вообще специфики сока в операторе связи. Вообще, в чем особенности сока у оператора там, мобильной связи и не только мобильной связи? Вот есть они там по сравнению с чем-то другим? Вообще у вас сок, он заточен на внутрикорпоративную историю, либо он на мониторит клиента в том числе? СОК у оператора связи, конечно, есть, есть ряд нюансов, которые он имеет отличительные, но в целом если посмотреть на инфраструктуру пользовательских рабочих мест и большей части серверов, они во многом похожи на практически все остальное. Естественно, есть некая часть технологическая, которая предоставляет абонентам связь, есть та технологическая часть, которая предоставляет абонентам фиксированную сети и магистральной сети связь. Там есть свои особенности. Мы не только мониторим свою собственную инфраструктуру и свои станции, сервера, бизнес-процессы. У нас есть клиенты как для группы компаний, так и совершенно внешние коммерческие клиенты. То есть, мы являемся и внутренним соком, и коммерческим. И мы выросли из корпоративного сока, поняли, что нарастили большую экспертизу и можем ее коммерциализировать. А смотри, вот если я... Вот я клиент МТС. У меня есть там контракт на мобильную связь, у меня есть контракт спутниковый телевидение и так далее и так далее вот если я как физлицо захочу чтобы меня мтс мониторил с точки зрения безопасности это реально либо вы мониторите юрлиц как клиентов а вот с физлицами пока эта тема отдельная ну, такой акции, что э, купи сим карту сок бесплатно, э, у нас э, нету и вряд ли будет, поскольку сок это больше корпоративная история. То есть ты, как абонент, можешь пользоваться э, некоторыми услугами безопасности, которые именно заточены под абонентом, как, например, потоковый антивирус и тому подобное. Да, то есть у нас такие услуги есть, но это не услуги сок. Э, сок это услуги э, в корпоративном секторе. Вот смотри, МТС же это там некая экосистема. То есть у вас есть там, спутники. У вас есть там телевидение свое, у вас есть там marketplace и даже банк. Это все один сок или это разные соки? Ну, наверное, в банке может быть свой сок есть, он-то из банки, а вот в остальных элементах экосистемы. нету смысла соки плодить, поскольку ну, сок это вещь довольно недешевая и учитывая дефицит специалистов и стоимость... Оборудование и стоимость лицензий каждый держать свой сок не сможет. Поэтому сок для экосистемы единый. А вообще, насколько есть специфика в мониторинге экосистемы? То есть, поскольку это же разные юрлицы, как правило, то здесь же, наверное, достаточно много внимания должно уделяться именно договорной части что какое-то ваше юрлицо, там даже если это ваше, оно все равно отдельно доверяет вам, поручает проводить мониторинг их инфраструктуры. Э, вот есть здесь нюансы или как бы это не тема сока, а это пусть вот занимаются корп-юристы, и это их проблема. Не, ну Если вопрос на тему того, что наши специалисты имеют доступ к некой информации, ну, могут получить доступ к той информации, которая составляет там коммерческую тайну, либо что-то еще, это все оговаривается, соответственно, в договорах подписывается, что мы обрабатываем только ту информацию, которая нужна, есть соответствующие соглашения, не разглашения и тому подобное. А с точки зрения как бы доступа к чужой инфраструктуре то есть к оборудованию и так далее вы же сотрудники как бы другой компании получаете доступ к оборудованию то есть по сути своей вы выступаете как аутсорсинговый сок для там компании к то есть SLA они какие-то прописываются или это все опять же на доверии поскольку вы одна большая дружная семья Получение доступа к инфраструктуре происходит только в том случае, если клиент хочет, чтобы э, аутсорсили администрирование его, например, средств защиты информации, тоже мы. В большинстве случаев клиент не дает доступа на управление, но ну, максимум на мониторинг, он нам дает события. Потому что если он даст... Э, права на изменение конфигурации своего оборудования, он понимает, что в этом случае он, по сути, теряет некую часть контроля. Сейчас клиенты, ну, по крайней мере, в России большая часть не готова хоть какую-то часть контроля терять, и поэтому э, сок в большинстве случаев нужен для того, чтобы э, ребята принимали события, их обрабатывали и мониторили, мгновенно говорили о том, что тут у вас что-то произошло, соответственно, делайте вот так, вот тогда будет все хорошо, и клиент уже отрабатывает э, те плейбуки. Если же мы клиенту э, оказываем услуги э, с э, аутсорсинговой частью по э, там, эксплуатации средств защиты и тому подобное, то в этом случае, конечно же, прописывается SLA, потому что клиент понимает, что ну, доверие э, это, конечно, хорошо. Тут в этом плане, когда мы являемся частью большой, единой большой семьи, э, скажем так, э, это неформальное подкрепление того, что все равно есть в юридических договорах. То есть мы понимаем, что если вдруг какая-то проблема у кого-то из членов семьи, это все равно общая проблема. С точки зрения респонза, то есть, если э, доступа вам не дают, получается, что э, сок выполняет только функцию чистого мониторинга, и если вы детектите какую-то проблему, то, по сути вы даете заказчику некие рекомендации, сделай раз, два, три, чтобы там, нивелировать выявленный нами инцидент или закрыть там, тот же самый root case, э, в случае... Там, не закрытые дырки. Так оно или. Но в большинстве случаев оно так и происходит. И получается, что, в общем-то, заказчик отдает вам именно мониторинг, но он не может, например, ну, даже не то, что целиком, а сильно сократить свой персонал, потому что все равно кто-то должен руками там, ну, выполнять ваши рекомендации. В зависимости от того, чем клиент располагает. То есть, если у клиента относительно небольшая инфраструктура и все действия, которые касаются изменения того или иного, выполняют специалисты IT, то в этом случае он получает наши рекомендации, и у него есть админ-ресурс внутри компании для того, чтобы воздействовать на подразделение IT. То есть для этого получается со стороны клиента достаточно одного человека-координатора со стороны информационной безопасности, который принимает рекомендации от СОК, который там СОКом вырабатывает, говорит, вот мне с такой-то... Там, с такой-то скоростью и шлете, в таком-то объеме, с такой-то понятностью, и так далее. И я уже это потом быстренько заставляю своих айтишников выполнить при необходимости. Хорошо. А вот возвращаясь к теме сока, который и для себя, и для внешних клиентов это сок, вот он, один, или это как бы два разделенных сока там Две инфраструктуры разные с точки зрения хранения там, данных, инцидентов, две группы аналитиков, может быть, два разных помещения. Одно обычное рабочее, а другое красивое, куда можно провести клиента и показать, вот здесь мы работаем с вашими инцидентами. У нас СОК территориально распределенный. То есть, у нас есть и в Краснодаре специалисты СОК, и в Москве, которые, собственно, работают по задачам СОК. Ну и, конечно же, есть помещение, в которое ну, с большими мониторами, куда можно вывести красивые системы. А, то есть есть у вас да такое? Вот. Да, такое помещение, конечно же, есть. Потому что мы общались как бы в рамках подкаста с рядом коллег. Они говорят, у нас нет такого помещения, у нас все чисто для работы, и помещение оно не нужно. Ну вот, потому что другие говорят, что нет, а нам нужна картинка, потому что мы продаем эту идею либо заказчику, либо там своему руководству. Они любят красивые плазмы чтобы все это мигало, там красное, зеленое, и была видна некая работа. То есть, это, наверное, такой месседж правильный с точки зрения продажи концепции сока внутри. Но вот если вернуться к вопросу о базе инцидентов, она единая и для клиентов, и для экосистемы МТС, или все-таки они разносятся по разным базам? Нет, это у нас все-таки внутренние и коммерческие соки разносятся по разным базам, потому что там идут разные процессы подключения, разные процессы согласования тех или иных действий, потому что то, что у нас внутри по одним правилам выполняется с клиента может работать совершенно по-другому, и в зависимости от каждого клиента по-разному. А аналитики это одни и те же или разные? тоже а, Аналитики у нас э, в основном разные, но, тем не менее, есть специалисты там, высококвалифицированные, которых подключают к решению задач как по коммерческой части, так и по корпоративной. Ну, то есть, если так очень грубо, то или один, они разные, а там L2, L3 они могут работать и там, и там, в зависимости от задачи. Ну, можно и так сказать, да. А с точки зрения технологического стэка, он тоже разный для вот этих двух направлений? Свой, внутренний? И коммерциализированный сок, или это единый стек? Технологический стек тоже разный, потому что, например, работы, ну, как я уже говорил, работы и влияние на сервис внутри компании согласовываются по... Одним правилом там, с внутренними подразделениями, с клиентами по-разному. Если это все объединить в одно, это получается любые действия, какие бы то ни было, нужно согласовывать абсолютно со всеми и очень сильно усложнит работу по поддержке и развитию этих систем. А если не секрет, то какие это стейки? На базе кого они сделаны? В смысле, на базе каких коммерческих решений? Ну, коммерческих или open source, или там самописных. Нет, в общем, я не буду сейчас называть вендоров, но они мне не доплачивали. Поэтому скажу так. Значит, на у нас коммерческие. Коммерческие разные. Отечные и зарубежные? Ну, скажем так, разные есть. А, ну, то есть и отечественные и зарубежные? <смех> Сделаю вывод. Значит, коммерческие решения у нас э, используются. Также используются где-то открыто-сорсные э, В том случае, когда коммерческие решения у нас могут... Э, ну, скажем так, быть слишком дорогими. И даже в некоторых случаях у нас используется абсолютно полностью самописные решения, потому что когда-то мы столкнулись с проблемой, что на наших масштабах для анализа конфигурации активного сетевого оборудования купить что-то, чтобы там несколько сотен тысяч проживала и выдало нам необходимые рекомендации, это нам было бы нереально дорого, и мы разработали под некий узкий, конечно, спектр задач, но которая занимает 80 процентов вот именно, которые закрывает 80 процентов наших потребностей. И вот мы разработали прям полностью э, свое решение. Ага. А вот эти разработчики, они там в штате Сока сидят, в штате ИБ? или это просто приглашенные разработчики, которые сделали свое дело и отвалили? У нас, значит, вот если мы говорим именно о системе анализа безопасности активного сетевого оборудования, это в штате ИБ, из нашей команды люди, если мы говорим о каких-то других, то есть есть еще другие вещи, которые мы тоже пишем самостоятельно, здесь у нас... Скажем так, это люди приглашенные, но они тоже из группы компаний. То есть, есть МТС Digital, угу. который специализируется на создании программного обеспечения. И когда нужно э, выполнять какие-то э, подобного плана решения, мы их привлекаем. Ребята нам разрабатывают все как, красиво, с удовлетворением всех необходимых наших требований. Ну, вот смотри, интересно получается. Э, у нас уже были подкасты с представителями разных компании, и Яндекс Банк и теньков и лаборатория Касперского, и вот ты, все как бы упоминают, что всегда есть своя разработка. То есть, доработки чего-то, скрипты и так далее. Кто-то там машинное обучение пилит свои модельки и так далее, и так далее. Получается, что сегодня сок невозможно реализовать без наличия в команде своих разработчиков, всегда надо что-то допиливать и вот построить, наверное, целиком на базе коммерческого стека, будь то там CM, ARP, TIP и так далее, систему невозможно. Или все-таки это не так, и, наверное, для каких-то задач вот этого набора из коммерческих решений, которые там, через API взаимодействуют с друг другом, может быть достаточно и своих разработчиков иметь не надо. Я думаю, что если мы... Возьмем некую теоретическую ситуацию, когда у сока есть довольно неограниченный бюджет, можно сделать все на коммерческих решениях. Но во сколько это обойдется и насколько дешевле и быстрее, что самое главное, будет сделать что-то свое, это уже частный вопрос каждого случая. Плюс у коммерческих решений есть еще один минус, кроме стоимости, это то, что какой-нибудь крупный гигантский вендор, не будет слишком быстро кастомизировать решение под какого-нибудь, но ну, даже крупного, но российского игрока, российского заказчика, который, по сути, там, в глобальном масштабе занимает какую-то долю процента от его выручки. В то время как опенсорсы или... Решение собственной работки можно очень спокойно допилить. А как тогда бороться с риском ухода вот этих держателей экспертизы, которые разработали этот код, знают, что внутри, и больше кроме них никто не знает. Там Пришел какой-нибудь крупный зеленый банк, предложил зарплату в два конца, схантил, и все, мы потеряли экспертизу. Вот как там, вы боретесь с этой проблемой? С удержанием вообще персонала в соке? который является там носителем достаточно больших ценных знаний? Ну, во-первых, хранить все просто в голове. В одной, даже если нет риска, что этот человек уйдет, это тоже нехорошо, потому что человек должен отдыхать. И поэтому наши специалисты, когда что-то делают, что может быть полезно всем, они это документируют. То же самое с разработкой. Весь код хранится у нас, все комментарии к коду, документацию тоже пишем мы, и поэтому кое-чего остается. Даже если человек в отпуске и нужно что-то сделать, разобраться, он описывает где-то инструкции, где-то какую-то еще документацию. А вообще есть проблема с хантингом аналитиков СОКа, вообще специалистов СОКа в другие компании? А, в смысле с переманиванием? Переманивают, да. а, ну, проблема, конечно, такая есть. да Да, бывает, переманивают не без этого. Чем мы скажем так, удерживаем наших специалистов СОКа, ну, это во-первых, понятное дело, что при условии заработной платы, которая его устраивает, человека интересует, ну, прям та работа, которая его развивает, где ему интересно. Потому что даже если там человеку заплатить в несколько раз выше, чем ему нужно, но при этом его заставлять заниматься исключительно какой-то глупой работой, ну, со временем он Ипотеку выплатит и уйдет, скажет: все, теперь я, я уже богат, без да, я, я пойду куда-нибудь, где мне интересно, и уже буду чисто за идею там работать. Поэтому. Интересная работа, на мой взгляд, и некий такой драйвинг со стороны мелкого менеджмента типа меня. То есть какие-то идеи, чтобы продвигать, чтобы эти идеи потом реализовывать, вот это нужно. А по поводу технологий, с которыми работать у нас в компании, вот в этом плане я сейчас могу с большой уверенностью заявить, что там невозможно сказать, что я изучил все. Или даже я изучил все в каком-то одном направлении. Там все равно есть еще что копать. И набор технологий настолько там, широкий и настолько интересный у нас, что там если даже одно направление надоело, то, пожалуйста, там десяток найдется. Смотри, Андрей, тут еще достаточно популярная тема, примитивная к операторам связи, что... Сок можно объединять с Ноком, тем более что у любого оператора Нок должен быть и он есть, и он работает круглосуточно. Почему бы на него не навесить вот эти еще полшишечки security функций и не там городить дополнительный бюджет на Сок? Вот твое видение вообще Сок и Нок могут объединяться или все-таки это две разные совершенно функции, они должны быть в разных совершенно подчинениях? и не должны между собой объединяться, хотя понятное дело, что информация не обмениваются. Я считаю, что их объединять, ну, это решение не самое правильное, поскольку задачи НОКа – это, собственно, мониторинг доступности и поддержание сети в работоспособном состоянии, а задачи СОКа – это мониторинг безопасности. Конечно же, учитывая то, что конфиденциальная целостность, доступность – это составляющая информационной безопасности, есть области пересечения. И, конечно же, СОК и НОК должны обмениваться информацией, потому что, например, та же DDoS-атака, она влияет не только на СОК, что СОК там что-то видит, что не секьюрно, но и НОК понимаешь? что тут какая-то проблема у них с доступностью возникает. Предположим, те же какие-то, возможно, нарушения безопасности менеджмент-плей на активного сетевого оборудования, которое усоко выстреливает как инцидент безопасности, они еще не выстрелили у НОКа как инцидент доступности, потому что там просто кто-то пытается похачить оборудование. Но НОК должен быстренько отработать этот инцидент для того, чтобы не возникло инцидента по доступности. Как, кстати, вот в таких вариантах из dos -а и там изменение прошивки сетевого оборудования ну, активирование прошивки это вот изменение прошивки это уже слишком жесткий случай то есть я говорю изменение прошивки это уже совсем хана не, а, ну... я говорю просто сама по себе даже попытка вот мы видим попытка коннекта к management plane с белых айпишников – это значит что значит либо не навешен либо не сработал vti цель поэтому пока там этот нехороший человек что-то перебирает быстренько взяли там access list навесили все и он уже он даже пароль не успел подобрать. Ну хорошо, тогда вернемся к Дидосу. Вот как разруливается этот инцидент между Соком и Ноком. То есть кто является владельцем этого инцидента или это два владельца, каждый из которых пытается там свой набор задач с Дидосом решить? В большинстве случаев это делается следующим образом. Видно, что идет Дидос-атака, идет Дидос-атака на какой-то ресурс. Но ресурс ресурсу рознь. То есть, какой-то ресурс, может быть, там помрет от 100-200 мегабит. Какому-то ресурсу и там 3 гигабита он не почувствует. Поэтому, если видна какая-то DDoS-атака владельцу ресурса, дорогой, там, кажись, тебя чего-то это. Ты как? Он говорит, да, я тут маркетинговую акцию запустил, это нормально, этот народ пошел просто. Сейчас потихонечку выровняется. Да, все хорошо. Либо, ой, ребят, да, проблема. Ну, хорошо, за заруливаем через центр очистки. Полегчало, полегчало, спасибо. Ну, где-то так происходит. А вот скажи, ты упомянул, что у вас есть люди в Москве в Краснодаре. А как вообще вы справляетесь с территориальной распределенностью в рамках всей страны? То есть, у вас вот только Москва Краснодар, или есть еще точки присутствия сока? Где-то во Владике, в Омске, какому-нибудь, в Калининграде? Вот. Как охватить все там, 9 часовых поясов, которые есть в России одним соком? Скажем так, прямо крупные точки присутствия у нас это Москва и Краснодар. По некоторым региональным вопросам у нас э, практически в каждом регионе э, есть э, свой представитель, которому, если что, можно делегировать вопросы информационной безопасности. А с точки зрения того, что все, даже там не 9, а получается вроде 11 часовых поясов, которые в России охватывать, у нас ребята 24 на 7 работают. То есть, в случае чего сменный инженер увидит, сработавший инцидент, проведет первичную диагностику, что где как поймет, кому этот инцидент передавать для устранения, ну, и свяжется с соответствующим специалистом. Поэтому в плане того, что увидеть то, что происходит в любой момент времени, это мы увидим. В плане того, чтобы где-то что-то на местах решить, ну есть люди, которым можно подобные задачи делегировать. То есть, вы не движетесь в сторону, вот как бывает иногда, что сок создает площадки в, там, грубо говоря, макрорегион, который закрывает там несколько или, там один федеральный округ, и, соответственно, вот он закрывает там несколько часовых поясов. И потом где-то есть головной сок, который сводит на себя все. У вас такой, как бы, концепции, архитектуры нет, и пока устраивает то, что все сводится в. Ну, там, в Москву, грубо говоря, ну, в Краснодар. Ну, скажем так, это я не хотел бы сейчас анонсировать. Я предпочел бы, чтобы это из пресс-релиза узнали. Хорошо, тогда я разовью мысль. МТС – это же не только Россия, это еще куча дочерних предприятий, которые там… Узбекистан, ну, и не говоря уже, наверное, про какие-нибудь дальние зарубежья. Вот как осуществляется мониторинг зарубежных? компаний, входящих в группу МТС? Если мы сейчас говорим об операторах связи зарубежных, то у каждого оператора в стране присутствия своя регуляторика. И у многих эта регуляторика может не позволять отдавать информационную безопасность инциденты куда-то. И в этом случае, собственно, операторы связи зарубежные обеспечивают свою безопасность самостоятельно. Мы в этом случае им помогаем методически, то есть рассказываем, что как можно сделать, помогаем с выбором ПО, при необходимости обучаем специалистов и так далее. Ну, то есть, вот, например, в подкасте с Сергеем Солдатовым из лаборатории Касперского он говорил, что у них как бы мониторинг единый из Москвы всего, всех заказчиков, которые есть и в Америке, и в Европе, и в Азии. Сырые данные, в соответствии с законодательством, хранятся там, американские в Амазоне в Америке. По GDPR в европейском ЦОДе, там, российские в России. А инцидент-респонс, база, у них ARP находится одна. Куда сводятся вся там, именно тикеты, заявки и карточки инцидентов в одну. То есть, у вас такого нет. У вас каждое там, дочернее предприятие, входящее в группу, имеет, там, грубо говоря, свой мини-сок, а вы осуществляете методическую э, поддержку обеспечения всех. Просто, вероятно, Сергей говорил о тех заказчиках, которые ну, не настолько э, мощно регулируются, как э, телекоммуникационная отрасль. Поэтому, ну, я не знаю, наверное, стоило бы у Сергея спросить, но я думаю, что у них, э, скорее всего, э, э, клиентов, э, операторов из-за границы, наверное, нету. Потому что, если есть, то мне самому было бы интересно э, узнать эти регуляторные аспекты. Но есть, клиента, клиента, например, который, скажем так, который не слишком зарегулирован, кроме неких общих законов, там, GDPR и прочее, э, без проблем можно подключить. Главное что? Чтобы была IP-связанность, чтобы была возможность соединить там его точку с нашей точкой. И дальше без проблем работаем. А, то есть... Если, например, происходит какой-то такой массированный э, инцидент э, с э, как бы переходом из оператора к оператору, то вот как расследуются такого рода инциденты, когда это там разные юрисдикции? Вот кто является главным в расследовании этого инцидента, затрагивающего сразу несколько ваших дочерних предприятий? Ну, такого инцидента, который бы затронул наши дочерние предприятия сразу в нескольких странах? У нас Такого инцидента не было, но в этом случае что выполняется? Как, когда какой-то подобный инцидент фиксируется, мы обнаруживаем, что да, есть такие признаки атаки, которые там, проводятся там, так-то так-то, и ведется информационная рассылка. Коллеги, вот такая ситуация. От этого можно защититься таким-то, таким-то образом. Okay. И дальше уже, соответственно, каждый говорит, а, мы это все сделали, до нас и не добрались. Ну, не добрались, хорошо. или Мы это сделали, мы отбились. Хорошо. А вот скажи, у банкиров, когда обсуждаешь с ними тему соков, всегда возникает вопрос, объединяют ли они тему там, классическую, мониторинг кибербезопасности, с мониторингом мошенничества и фрода. Вот в случае с оператором связи, что же тема Фрода она достаточно значимая? Вот она попадает в сок к вам, или это совершенно отдельное подразделение, которое вот занимается... Именно фродом, и вы не перемешиваете друг друга. У нас это отдельное подразделение. То есть, да, есть некоторые задачи, которые у нас пересекаются, но в основном вот именно по своим основным бизнес-процессам, как мониторинг кибербезопасности и мониторинг каких-то потенциальных мошеннических действий, мы практически не пересекаемся. А вот если, например, такая ситуация, взлом SS7, АКС-7, вмешательства, какие-нибудь несанкционированные СМС-рассылки. Это тема СОКа или это тема вот фродовцев, пусть это они и занимаются? Не, ну, если, если мы говорим именно о э, взломе, потенциальном взломе, потому что есть же соответствующие средства, которые от этого защищают, SS, SS7, то это э, часть э, э, СОКа, не антифрода, естественно. Но были такие там, инциденты, с которыми приходилось работать, или это... Пока такая гипотетическая история. Там есть use case, есть плейбуки, но работать по ним не приходилось, потому что выстроена там некая защита, которая не позволяет никому извне залезть в СССР. Последние несколько лет я не припоминаю таких случаев. Вы слушаете свежевыжатый подкаст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 Скажи, Андрей, вот э, история с 5G, э, о которой все говорят, и есть уже пилоты, и в не, там пытаются внедрять это, в том числе и в России. Здесь есть нюансы, связанные с мониторингом, потому что в отличие там от, наверное, сетей LTE, 3G, где есть одно ядро, у 5G это там, по сути своей, куча ядер. Это слайсинг полноценный. У меня переносится обработка вычислительная ближе к клиенту и так далее. Вот здесь есть особенности мониторинга с точки зрения сока или Опять же, пока говорить о массовом внедрении 5G не приходится, и с точки зрения мониторинга, ну, наверное, тоже пока не закладываетесь на эту тему. На данный момент по поводу 5G, поскольку это у нас только некоторые тестовые центры, да, есть понимание, что это привнесет нам, скажем так, немножко больше работы. Ну, как немножко, прям нормально за счет переноса обработки ближе к клиенту, и в этом случае те меры безопасности, которые мы сейчас применяем к центральному сетевому оборудованию, меры там, по обеспечению безопасности, по контролю compliance конфигурации, по мониторингу тех или иных действий, мы это применяем у себя на ядре, и вот эти меры придется распространить чуть дальше. То есть, таким образом, охватив больше элементов, чем есть э, сейчас. Если развить эту тему, смотри, ведь в, там, в отличие от 4G там, и 3, где многие вещи реализованы на уровне железа, 5G – это в основном виртуализированные функции, и много там, вещей сделано на уровне софта. Софт причем от разных вендоров. И вот мониторинг вообще дефопса как такового. Всякие вещи, дырки найденные внутри кода. Это тема сока или это отдельно, это вот в рамках там всех ребята что-то пилят, састы-дасты направляют на код, анализируют, устраняют, и в сок это не ложится в принципе. Если мы возьмем какой-нибудь идеальный мир, да, в котором разрабатывается, когда софт, он проверяется на безопасность, и дырки устраняются, и в провод он выходит уже без этих дырок, и единственное, там что получается, это какие-то уязвимости, которые находят уже потом, ну, либо какие-то мисконфигурейшены, то в этом случае, по сути, все сводится к тому, что сок должен увидеть возможные попытки реализации этих уязвимостей, либо мисконфигурейшены, и передать уже разработчикам либо эксплуатирующей команде задачу на либо там разработку установку патча, либо реконфигурацию. Если мы снимаем налет идеальности с этого мира, мы понимаем, что ну далеко не каждый релиз софта будет проходить э, проверку кода и все устранения, потому что в, у многих разработчиков по всему миру главное что? Главное быстрее, быстрее, быстрее, потому что конкурент, Не который быстрее и будет потеряна часть рынка, то за счет этого получается, что некоторые действительно моменты, которые сок уже на своем этапе мониторинга, того, как оно работает и как его эксплуатирует, которые он видит, ему приходится передавать, но эти дыры уже просто на порядок шире, на порядок больше, и они частенько... Залатываются на порядок дольше. Приходится... Вот те же технологии, virtual патчинг, если бы был идеальный мир, то они бы и не нужны были. Потому что виртуал патчинг, он бы... Ну, не то, чтобы не нужны были, но они были бы на несколько порядков менее востребованы. Если взять, опять же, гипотетическую ситуацию, разработчики написали новую версию там софта, новый релиз, но они понимают... Они пропустили его через Саст и и они понимают, что... Они в рамках своего спринта не успевают устранить выявленные уязвимости. И они принимают этот риск и говорят, ладно, выпускаем релиз как есть, в следующей версии устраним. Достаточно типичная ситуация. Вот они должны сообщить в сок, что, ребята, вот у нас есть дыра, которую мы не устранили. Вот сделайте какой-нибудь use case для того, чтобы мониторить возможное использование этой дыры. Или они живут в своем мерке и в сок не сообщают и не должны сообщать об этом. Вот это тоже картина иди... близка к идеальной, потому что если разрабы сделали что-то и они видят, что там есть какая-то серьезная дырка, и они понимают, как эта дырка может быть проэксплуатирована, и сообщают нам и это прям отлично. Потому что э, в некоторых случаях э, подобные вещи проверяются, ну как, сначала. Создан софт, выкачен и в лучшем случае проверяется сканером. Потом исследуется, а что же можно в этом случае сделать, если это веб-приложение, которое за веб application файрволом. Ну, там, в принципе, понятно, да, можно на веб-аппликационном э, нарисовать определенные правила, которые именно эту дырку золотают. Такие случаи происходят ну крайне редко. Вот на моей памяти их было там единицы, что, что прямо так происходило. Но если, если так происходит, то мы даже рады, потому что мы понимаем, что ребята осознают. Но скажи, у вашего СОКа, вот, который предоставляет услуги клиентам, есть лицензия встековская на мониторе? Конечно. Вот Ты так говоришь, конечно, потому что не у всех есть лицензия встека. Вот, и отсюда возникает второй вопрос. Вот, когда была пандемия в течение года-полутора, сотрудники СОКа работали в офисе или работали на удаленке? Большую часть мы вывели на удаленку. Часть сотрудников все-таки ходили в офис. Но большая часть была на удаленке. При этом мы старались, чтобы э, сотрудники, которые работают круглосуточно, приходили в офис, но чтобы они не отвлекались. Дома заснуть проще, чем на работе. Это факт. Ну их же можно мониторить, метрики вводить, сколько времени они реагируют на инциденты. По разным типам инцидентам, Нет, когда понятно. успевают брать их. не, ну, далее, ну Это понятно, но тем не менее, да, можно мониторить, а потом разбираться. На это тратить еще ресурсы. А можно просто определить, что ну давайте так, ребята, вот нужно приезжать и смотреть. Понятно, что когда пандемия лютовала, когда вводились всяческие ограничительные меры. Тоже не каждый сотрудник смены даже выходил выезжал на работу. В основном мы смотрели, кто на личном транспорте приезжает. но ну, тогда этот сотрудник в первую очередь. Если же сотрудник не может добираться, у него там еще маленькие дети, но он при этом говорит, я вот дома буду гарантированно все выполнять, ему объясняется, что как бы дома ты, ты хоть и дома, но но ты на работе. Понимают люди, работают нормально. Вот, Честно говоря, за тот период, когда нас выводили на удаленку, нашей команде удалось реализовать несколько проектов, там, причем с теми командами, с которыми мы ну, вообще ни разу не виделись. Благо, всякие средства совместной работы на данный момент это позволяют. Конечно, потом, после того, как все ограничения снялись, и мы начали периодически с ребятами видеться там ездить одни к другим это более более интересно более продуктивно но с пандемией я считаю что мы вполне себе справились а скажи вот э, такой вопрос отчасти непростой э, отчасти может быть и простой э, вот согласно там требованиям того же самого стека там, если наступить на больную мозоль с этой регуляторикой, компания, предоставляющая услуги лицензирования, не может делать это удаленно и должна делать это по месту, собственно, которое прописано в лицензии. А удаленка, в общем-то, немного нарушает эту практику. То есть вы об этом думали? Или это такая тема? Ну, а как бы никто не ее спрашивает, не приходит, что заморачиваться на эту тему. Но мы, как только ограничения были сняты, мы все что, э, все, что нужно, по максимуму перевели в офисы. Тем не менее, ну, я считаю, что удаленные подобные действия э, – но ну, это действия в, в рамках форс-мажора. Тем более, что э, вывод был сотрудников э, на удаленку тоже не полностью. У нас же в смене не один человек, то есть у нас у. Э, несколько человек в смене. Да, могло быть, что там один э, удаленно работал, но в целом мониторинг с того места, которое Прописано. требуется осуществлялся. Спасибо. А скажи вот еще такой э, вопрос. Операторы вообще любят э, опексную модель. И когда там продают свои услуги, они говорят: ребята, э, мы вам экономим, вы отказываетесь от капекса, переходите в опексную модель, предсказуемые финансовые потоки – это выгодно. Э, но при этом э, сок вы строите свой. И, собственно, строить его по капексной модели. Почему, например, вы не рассмотрели вариант э, аутсорсингового сока, который бы мог взять на себя все функции, которые нужны для мониторинга вашей инфраструктуры и так далее? Вот как ты вообще относишься к аутсорсингу сока? Хотя я понимаю, что ты предлагаешь, в том числе и услуги Во, этого самого аутсорсингового прав... сока. Ты, ты правильно говоришь, потому что э, пред... операторы предпочитают опексную модель. Как это? Вы продаете или покупаете? Вот это главный вопрос. И почему мы э, не взяли какой-то э, сок на аутсорсинг? Потому что когда мы начали строить этот сок, то в принципе о соке еще никто не говорил и очень мало даже думали. То есть мы начали года наверное с 2005-го вот сок в совокупности как процессы, технологии и люди мы это все начали потихоньку строить, потихоньку начали все это объединять по всей стране э, ставить свои щупальца, собирать информацию, собрали это все, ну то есть сначала были там некие там разрозненные консоли мониторинга везде здесь что-то одно здесь что-то другое потом э, поняли нужно это централизовать, взяли централизовали, сделали инциденты, подумали о отлично можно там сделать еще инцидент-менеджмент подружить с там всекорпоративным инцидент-менеджментом и э, автоматически создавать инциденты тоже напоролись на очень интересную тему, что когда э, что-то зафалсило и тысячу инцидентов нагенерировалось э, в СИМ это одно, а их вот эту всю тысячу закрывать в всекорпоративном, инцидент менеджменте, это другое. То есть мы потихоньку после того, как объединили, централизовали весь этот сбор, поняли, что ну да, собрали все, СЕМ, правила, все дела, люди-то должны это обрабатывать, потому что оно-то оно сыпется, оно же само себя не решает. Поэтому сначала мы работали в режиме 8 на 5, в режиме 8 на 5 обрабатывали то, что у нас происходит, потом стали понимать, что ну, не получается у нас уже в режиме 8 на 5. Надо как-то переходить на другой уровень, уже более серьезный СОК создавать, то есть не 2-3 человека, а чтобы это было прямо отдельное подразделение. Собственно, создали такое подразделение, которое работает круглосуточно. И выполнив вот это все на инфраструктуре, которая исчисляется там, сотнями тысяч, устройство, мы подумали, хм, так а мы же это коммерциализировать можем спокойно. То есть, у нас экспертизы столько накопилось, что прямо ее аж, аж хочется монетизировать. И поэтому мы вышли на рынок. Поэтому тут даже вопроса не стоял, аутсорсинговый сок не аутсорсинговый. Кстати, вот значит ли это, что вы сейчас там на самоокупаемости или сок пока еще там требует больше денег, чем вы зарабатываете на клиентах. А. То есть есть ли вообще у сока, который находится у вас внутри службы ИБ, вот это там планы по монетизации, по зарабатыванию, э, то есть по сути полноценный бизнес-план, э, который с вас спрашивают за выполнение? Да, такой, такой бизнес-план у нас есть, но как бы детали я его раскрывать не хотел. бы. Ну, есть, понятно, да, да. Бизнес-план есть. Там у меня есть соответствующие KPI, у моей команды есть соответствующие KPI. Ну, вот и все. А продают его, собственно, обычные сейлы МТС, которые там ходят по клиентам, продают корпоративные услуги. Да, продают его сейлы, при необходимости подключают выделенных специалистов, которые там, им там помогают рассказывать, потому что, да, и услуги ⁇ это они... Да, Специфически. То есть, ну, по сути, свой такой яркий пример, когда безопасность начинает превращаться из центра затрат в центр генерации прибылей и там, для сервисной компании это вполне себе модель, и она очень неплохая. Mm, да. А вот ты упомянул про инциденты, что вы централизовали управление инцидентами. Значит ли это, что сейчас у вас все инциденты валятся в некий общий сервис-деск? Или все-таки у вас отдельный свой ARP для инцидентов ФБ, а в общий сервис-деск оно не идет? Или наоборот, оно может быть какие-то инциденты приходят из сервис деска в ваш ARP и разбирается там, отдельно? Мы централизовали именно в IRP ИБ-шной, то есть полностью централизовать его с инцидент-менеджментом айтишным у нас, как я уже говорил, был подход к снаряду, который потом нам пришлось разобрать, потому что он оказался довольно трудоемким в поддержании, поэтому при необходимости, когда мы видим, что какие-то инциденты ИБ стоит передать в сторону там, технических подразделений, мы это передаем, но это уже делается не автоматизированно через одно место, а там там кнопочку нажал, улетело. А скажи, как ты борешься с обучением людей или с отсутствием в России? Нормальных курсов по обучению аналитиков соков. Я классно сформулировал, как ты борешься с обучением людей. Что люди становятся умнее, как ты с этим борешься? А ну на самом деле, я помню, на заре, когда я там пришел в одну из компаний, мне говорили: мы тебя обучим, а ты свалишь. Поэтому мы тебя учить не будем, потому что ты сразу уйдешь в другую компанию. А в других там компаниях, наоборот, говорили, мы будем вас учить, но сертификат заберем мы запрем в сейф. А если вы уходите, вы должны будете нам компенсировать стоимость обучения. То есть разные же подходы есть к тому, как обучать сотрудников, и что с этим делать дальше. У меня подход э такой, что самое основное обучение, которое сотрудник получает, это обучение в процессе работы. Потому что, ну, будем честными, не видел я таких случаев, когда человек, там, вот, проработав сколько-то лет, ничего нового не Ну, даже, даже сколько-то месяцев ничего нового не узнал. Да, то есть он, например, может знать, как, отлично знает, как работает та или иная технология, он там все сделал, он привнес свой реальный хороший вклад туда, но в ходе там, работы с этими технологиями, которые у нас, увидел нашу реализацию. Он для себя понял, что, ага, это оно может и так работать. Значит, чтобы оно так работало, э, можно к нему еще такие-то меры прикрутить или, наоборот, обнаружил, что у нас, оказывается, такие меры э, реализуются, о которых он не знал. Э, поэтому это основное обучение. Потом, да, естественно, в ходе вот этого обучения работы, человек работает, работает и понимает, что, хм, елки-палки, вот сталкиваюсь я с вот этим, с вот этим, с вот этим. А я в этом не сильно понимаю. Ну просто человек может быть отличный специалист в одной области, то есть прям, прям гуру, но он может, ну, немножко не понимать другую область в тех масштабах, которые нужны у нас в компании. В этом случае он либо заказывает себе обучение, ну мы естественно там смотрим, что это не обучение, которое там несколько миллионов стоит, а обучение, которое ему Подходит, которые ему действительно нужно, он обосновывает, что он работает с такими-то технологиями, это ему нужно. Плюс, у нас есть периодически такие внутри команды внутренние метапы, когда кто-то с чем-то поработал, там наработал неплохую экспертизу, и у него там есть желание поделиться с остальными, а остальные понимают, что вот, ну, как бы нам бы это хотелось послушать. Или даже наоборот, кому-то задают вопросы. То есть, когда у нас есть там, своя специфика работы, э, там, на третью линию передают там, по такому-то направлению, такому специалисту, по такому-то такому. И вот смотрит он ага, вот такие вопросы задают часто. В принципе, можно же всем рассказать, как это работает, чтобы ребята понимали, э, чтобы там быстрее принимали решения, не ждали, пока я им что-то отвечу. Э, человек составляет там, небольшую презентацию, какую-то там лифтдему, что-то еще. Собираемся, там на часик два. Он показывает, ему задают вопросы и так далее. И, и причем это, это обучение, которое мы внутри проводим, оно, конечно, не слишком частое, но, на мой взгляд, оно одно из самых эффективных, потому что мы обучаем своих же людей тем вопросам, которые прям реально у них возникают. Если говорить вот о внешнем обучении, есть что-то, чтобы ты мог рекомендовать для аналитика СОКа, чему можно учиться в России или, или еще где-то? Вот? то что там must have аналитик должен вот пройти. Must have аналитик должен... Но он должен понимать как минимум сетевые технологии на уровне, то есть я не говорю, чтобы он должен там четко себе, там, в голове строить MPLS-ные сети или там SDN по всем уровням раскладывать, но он должен понимать, как, как что включается в сеть, как это все работает на уровне фестхопа, потом дальше как, как эти фестхопы приблизительно объединяются между собой. Он должен понимать, как работает операционная система, какого типа событий она может генерировать, это понятно, Они, то есть это понимают все. Потом, как, как эти системы э, взаимосвязаны между собой, как эти системы взаимосвязываются с бизнес-процессами, которые, собственно, на э, этих системах построены. Потом, при желании, ведь СОК может в том числе и мониторить безопасность бизнес-процессов за счет того, что э, есть понимание, что там первый этап бизнес-процесса происходит в такой-то системе, на вход приходит такая-то информация, на выходе такая-то. Это все пишется в лог. И мы понимаем, что вот вот это лог нормальный, дальше второй этап переходит в такую-то систему, тоже на вход вот это, на выход вот это, тоже пишется в лог, при этом можно в плотной работе, конечно, с бизнес-подразделениями понять, что вот здесь у нас должно быть вот так на вход, вот так на выход, и в логе это вот так отображается, если здесь отклонение в такую-то сторону, это норма, это еще может быть отклонение допустимое. Если отклонение в такую-то сторону недопустимое. Дальше на втором этапе то же самое, и можно, в том числе и перед этапами, что если оказывается вот здесь на выходе одна информация, а тут на входе другая, значит, где-то оно посередине модифицировалось, и где-то появилась какая-то еще система, которая в бизнес-процессе участвует, но которая не под мониторингом. Ну и там... Это все СОК делает у вас? Ну, скажем так, я не скажу, что мы делаем это по абсолютно всему. Это у нас... Мы, мы постоянно потихоньку вот так вот так во многие процессы э, вникаем. Э, да, то есть, если бы мы действительно сделали прям, прям все... Да, если бы мы сделали прям все, там бы что-то уже появилось. Куда еще нам расти? Я думаю, мы никогда до совершенства э, не дойдем. Да, ни один сок не дойдет до совершенства, но будет всегда к нему идти. Просто вот то, что ты сейчас говоришь, вот этот процесс майнинг – это для соков вот, косм с космосом, потому что вот с кем бы я ни беседовал, пока мало кто говорит, что мы поднялись свыше прикладного уровня, прикладного причем на уровне там, именно обсека, а не на уровень э, прикладных процессов или бизнес-процессов. И большинство все мониторит либо там инфраструктуру, ну, либо там хосты, там приложения, а вот так чтобы анализировать аномалии на уровне процессов в Соке это вообще там редкость-редкость и действительно это такая крутая тема. Но у нас, ну скажу честно, у нас у нас это тоже редкость. У нас таких процессов очень мало, но просто когда такая необходимость возникла, то есть вот есть процесс, в нем есть вот такая дырка, ее нужно так решать. Собрались руководители, подумали, кто это может сделать, посмотрели проанализировали это, можно сделать средствами СОК. Но, естественно, при этом вот те люди, которые там, собственно, майнингом этих процессов занимаются, которые говорят, вот оно здесь так, здесь так. Те, кто поддерживает эти все системы, участвовали. ну там, там большое количество народа участвовало. Причем, естественно, никто основную работу с них не снимал. Я помню, как мне приходилось драйвить, пинать другие подразделения, что, ребят, вот давайте вот это сделаем. Но в итоге мы, мы это сделали. А скажи, Андрей, вот некоторое время назад была такая тема, активно обсуждавшееся в соцсетях, о том, что в одной компании, собственно, руководитель промониторил рабочее время сотрудников и, основываясь на этом, сделал вывод, что вот там есть половина бездельников и их уволили там в одночасье. То есть вот такой мониторинг и профайлинг сотрудников по отслеживанию того, сколько времени они тратят в корпоративных приложениях там, для решения каких-то бизнес-задач. Это может быть темой СОКа, либо это вообще не СОК, небезопасность. Хотя вроде как и безопасность может быть инструментом для передачи этих данных там, в оперейшнс, или в кадры, или руководству подразделений для оценки деятельности сотрудников. Или СОКу в эту тему лучше не влезать, потому что она ну, может быть не очень этичная. Ну и вообще там замараешься, потом не отмоешься. На мой взгляд, это не тема СОКа. То есть э, сок может изучать подобные вещи в плане того, что э, где-то кто-то не туда зашел и что-то не то подхватил, либо куда-то не туда зашел и что-то слил. Вот э, на, на эту тему, да, наверное, это безопасность, это сок. Но в плане того, что как сотрудник тратит свое рабочее время, э, на мой взгляд, это все-таки в большей части ответственность руководителя. Потому что э, у меня есть сотрудники, которые работают э, не всегда в компьютере. У них есть задача там ходить по встречам. Он в это время ничем корпоративным не пользуется. С точки зрения вот, вот этого цифрового мониторинга, он в это время не делает ничего. И, но я как руководитель понимаю, что вот он пошел туда, поговорил с тем-то. Ну, я же могу из календаря взять информацию, что в это время у него была встреча, значит, он был занят. Mm, да, да, можно из календаря. Конечно, тоже, тоже не все сотрудники себе в календарь это записывают, но я, главное, я смотрю по результатам. Вот я сотруднику задачу поставил сделать вот это, вот это, к такому-то сроку показать мне такой результат. И, понятное дело, некий промежуточный контроль, я вижу, что вот он делает, он продвигается, где нужно, там его направляю, где там нужно какие-то еще дополнительные ресурсы привлекаю. В итоге он показывает результат. Если при этом он умудрился там несколько часов э, из работы там, ну как-то потратить по-личному. По это, конечно, не слишком хорошо с его точки зрения. Ну, то есть да, даже не с его точки зрения, а с такой с этичной точки зрения. Потому что, по сути, время, которое ты на работе, это время, за которое, э, во время которого за тебя отвечает работодатель. Э, но я в этом особо критичных э, аспектов не вижу. Тем более, что у каждого бывает ситуация, ну, трубу прорвало или что-то еще в рабочее время. Ну что, скажешь, ну все, мне, у меня работа. Позвонишь начальнику и скажешь: слушай, начальник, можно я с дома поработаю на телефоне. Мне сейчас тут пришли люди, откачивают. Ну, и, и что я скажу? Нет, бросай все, езжай на работу. Он скажет, почему за начальник такой? Окей, okay, нет, я просто уточнить мнение, потому что есть разные точки зрения на то, что там может ЭБ предоставлять как инструмент. И, наверное, последний вопрос, там, подходя к финалу нашей дискуссии сегодня, касательно машинного обучения в деятельности сока. То есть, вот видишь ли ты в этом перспективу, если да, применяешь ли сейчас в соке, или это пока только такой некий хайп-хайп, э, и реально там можно на статике сделать э, все то же самое и быстрее? Ну, скажем так, э, машинное обучение, у него перспектива есть э, в связи с тем, что источники данных для безопасности, они постоянно как-то растут, как-то меняются, модифицируются. Что там... Э, Серверная часть, прикладная, сетевая часть. У них даже в некоторых случаях при переходе от версии к версии даже формат лога меняется. И потом то, то что у тебя обрабатывалось по одним алгоритмам... Тебе нужно вручную перелопачивать. И я вот вижу, что э, очень неплохое применение в соке э, э, в этом случае машинное обучение могло бы принести в каком виде. То есть, оно, собственно, там смотрит, -э, анализирует, в каком виде какие данные приходят. И тут видит опаньки, новый формат логов. И у него есть некие зашитые свои алгоритмы о том, что, ага, наверное, у него разделители пробелы. Не, ерунда получилась. Не, наверное, у него разделители такие. Это там собрал-собрал, приблизительно как-то напарсил, и потом аларм. Эй, человек, посмотри, я тут напарсил. Это вообще что такое? Человек смотрит. О, так это он, ребята, у нас сетевики Циска Asana, CISCO Firepower поменяли. Ну, условно, да? Или, или что-то еще. И теперь оно чуть-чуть по-другому писать начало. Интересно, так, это мы размечаем как фаерволы. Ну, и так далее. И, и система, а, все отлично. И дальше это уже обрабатывается по тем алгоритмам, которые фаерволы э, выполняют. И, конечно, еще можно выше подняться, когда обрабатывается куча всяких событий. Обрабатывается, обрабатывается, берется, сопоставляется, потом говорится. Слушай, человек, я тут увидел какие-то последовательности определенные. Вот. вот эти последовательности мы как разметим? Но ну, это, это больше в процесс майнинге. В процесс майнингах используется вещь. Но в целом можно и в безопасности что посмотреть, ага, это процесс, ну, это, наверное, наверное нормальный. Или если вот здесь вот... Он говорит, обычно я видел вот такие последовательности, а тут я видел вот такую последовательность. Э, честно говоря, еще вот такой системы столь умной, которая это умеет, не видел, но, наверное, э, было бы э, очень неплохо вот в этой плоскости тоже применять машинное обучение. Ну, вы пока на каком уровне применяете, если применяете? Ну, мы пока на уровне пилотирования. Угу. Уважаемые слушатели, мы подходим к концу в нашем свежевыжатом подкасте, посвященном сокам и грядущему сок-форуму, который пройдет 7-8 декабря в Москве. У меня в гостях был Андрей Дугин, начальник отдела обеспечения информационной безопасности компании МТС. Я надеюсь, вам понравился наш подкаст вы получили там много дополнительной информации полезной информации каких-то инсайтов и сможете в рамках сок форума задать вопросы Андрею более глубокие по тем вещам которые мы сегодня